С вами Андрей Силаев. В этом видео я сделаю краткий обзор Bitrix24 и посмотрим по интерфейсу, как тут что. Итак, мы видим главную страницу сайта Bitrix24. Здесь у нас тарифы, отзывы и прочее прочие. Кстати, если зайти И почитать отзывы, то складывается очень печальная картина. К примеру, допустим, здесь. Смотрите, жутко тормозящая программа с вечными сбоями. Это отзыв 2019 года. Невозможно работать, там неудобно пользоваться. Жрет память и так далее. Так, плюс обширный функционал. Можно построить под бизнес. Тот же самый бизнес это и есть. Так, стала система хуже, люди пишут. Техподдержка плохая. Тяжелая, отвратительно документированная, не гибкая система. Ну что ж, давайте посмотрим. Значит, смотрите, первое, что мне не нравится в этой системе, я нажимаю «Вход» и снова нажимаю «Вход». Странно. Ладно. О, я зашел. Значит, смотрите, что мне не нравится. Мне не нравится то, что вот эти вот названия, я не знаю, как их запомнить. Почему я не могу написать здесь свой логин или там свое имя? То есть, у меня как-то по ошибке зарегистрировалось два портала, и мне приходится вот такую штуку видеть не знаю, давайте нажмем первый посмотрим, что будет короче, чтобы показать и в этот Bitlyx, нужно нажать 25 кнопок давайте через Google хорошо, хотя бы через Google хоть есть кнопка такая, потому что, если бы не Google ага, это тот самый значит, смотрите, сюда я закачал свой уже фон такой прикольный а, значит, я сюда подключил почту и в лидах появляются все письма. Все-все-все письма, которые даже не относятся никак ни к заказам, ни к чему. То есть даже спам приходит сюда. Это очень плохо. Так, что такое необработанное? Ага, быстрый элит. Ага, понятно. В работе. Так, а почему я могу создать их здесь, эти лиды? То есть, почему в статусе «Обработан» я могу вписать «Лид»? Потому что «Лид» — это интересующийся клиент. как бы, он, Если обработан, то это уже не «Лид», это уже сделка. Значит, по интерфейсу. По интерфейсу. Они сменили дизайн, сделали его воздушным. И он сейчас такой на фоне чего-нибудь. Все в воздухе, летает. Но вот эта менюшка, вот эта менюшка, но она совсем не в тему. Не знаю, что это за обрубок с кривыми отступами. Здесь столько, здесь столько. да, Я понимаю, здесь там уведомления есть. Но, но сделайте хотя бы ее закругленную, хотя бы чуть-чуть, как вот вот эту вот. Хотя бы на два пикселя скруглите. Зачем вот такой квадрат вот этот вот? И могли бы все это дело как-то прижать кверху, чтобы было больше рабочего места. Вот у меня на макбуке нету вообще места, чтобы как бы вот это все делать. Смотрите следующая ситуация. Вот эта панель сбоку. Смотрите, она вся как бы это одно и то же. Это все одно и то же. Все вот эти кнопки. Это одна и та же панель, которая просто вот по вкладкам переключает. Причем, что она здесь переключает, я не могу понять. Вот это вот не юзабильно. Я не понимаю, что произошло. Какой-то робот, что-то там пишет. То есть, у меня и так голова забита разными там проектами, делами. Я еще должен читать длинную поэму какого-то робота, что создан какой-то лид. Хотя, по факту, это не лид. Это просто письмо из почты. Почему оно должно становиться лидом, я не понимаю. То есть, я считаю, что работа с почтой – это работа с почтой. Если мне нужно какое-то письмо из почты сделать лидом, то я нажму на кнопку и сделаю это лидом. Почему они сразу попадают в лиды, непонятно. Значит, смотрите, вот эти менюшки, вот это вот, тоже как-то все не что ли, не знаю. Как-то вот это все выглядит, как-то как очень вот все, не знаю, тексты вот эти. Хотя бы можно это все настроить, настроить пункты, можно там что-то убрать, там какие-то там, хотя бы в этом плюс. Также в отзывах я читал, почему модуль CRM, который как бы есть основа всего, является как отдельный модуль. То есть, по факту, Bittrex это просто большой конструктор Lego, из которого собирается что-то. Это примерно как было создание сайтов. То есть ставили CMS и на основе ее уже пилили какой-то сайт клиенту. По факту здесь такая же концепция мышления, так сказать. Здесь берут вот этот движок Bitrix24 со всеми возможностями и на основе этой системы пилят какой-то там ну, внутрикорпоративный сайт. Если честно, вот как-то все перегружено все-таки. Какой-то контакт-центр. Зачем он здесь вообще нужен? Я бы им посоветовал сделать два интерфейса. Один для разработчиков и один для клиентов. Причем, если клиенты разного уровня, то есть есть менеджер по продажам, а есть там еще какие-нибудь менеджеры, которые там, не знаю, посылки отправляют, для них надо сделать разные интерфейсы упрощенные, без вот этих вот заморочек. Зачем мне контакт-центр? Один раз подключил телефон э, ВКонтакте, там, не знаю, там, чаты какие-то, и все, и забыл про нее, зачем она здесь висит. Но устанавливал тут всяких виджетов непонятных, которые просят денег, за все надо платить какую-то сущность. Что за бред? Какие-то поля сущностей, что это? Зачем мне это надо? Я клиент, который пользуется системой для того чтобы работал мой бизнес но я не понимаю как в этой системе работать все приложения которые здесь устанавливаются они работают э, так что вот эта вся информация mm -hmm. да. Вот эта вся информация, она находится на сервере разработчика приложения. То есть, это вообще даже не на Битриксе и нигде. По факту, ваши данные хранятся где-то там. У кого-то из разработчиков. Ну и в целом, я тут пощелкал, ничего толком-то нету. Чат звонки я нажал. Нажал отсюда, а всплывает окно, которое в принципе... Как ее закрыть? Показывается отсюда смысл смысл вот смысл чат и звонки вот вот ладно звонки номер телефона куда мне звонить куда да да да вот я позвонил и что происходит Да не надо мне ничего разрешать так хрень полная если честно ладно вот crm все мы там передвинули ура там ну, да да так ну обработан а дальше что ну, лит обработан. Что с ним дальше делать? Его, может быть, в сделке кидать? Нет? Так, ну-ка, дайте-ка я себя передвину. Я тут, кажется, мешаюсь. Так, ну-ка. Опа, вы поняли? То есть обработанный лит может быть качественный. Создать сделку. Ой, блин, какая же фигня. Ладно, он, по идее, должен появиться здесь. Да, вот он он хрень полная, ну ладно, то есть и отсюда я могу тоже сделать качественный лид, оп, вопрос, нахрена нужна вся вот эта доска, в работе, обработан, <дых> <дых> да, весь спам, вся фигня, короче, с почты приходит сюда, ну что за бред, если каждый сотрудник подключит свою почту, что будет? Может быть, я чего-то не понимаю, может быть, тут приходит только одна почта. Не знаю, мне лично клиенты пишут на мою личную почту, и я среди разных писем э, как бы выделяю, какие с клиентом, какие нет. Ладно, поехали в сделки. Так, у меня столько-то дел... А, 9 сделок без дел и 2 сделки с делами. Интересно. Хоп. Ух ты, круто. Подготовка документов. Да, ну там как бы плюс Битрекса в том, что можно всяких роботов, триггеров э, поставить. И когда мы перетягиваем сделку, там может там отправиться письмо или еще что-то произойти. Это, конечно, прикольная штука. Так, здесь, это, что такое? Ну, угу. если честно, вот, вот это вот отвалить. Вот это вот. Это вообще неправильно. Почему я могу, допустим, вот сделка, допустим, уже счет на предоплату. Почему я могу просто одним кликом случайно сделать ее как новую? То есть я могу ошибиться. Почему нету как бы защиты от дурака? То есть я могу взять, просто вот нащелкать, и все сделки будут новые. Но это бред полный. Возвращаемся в канбан. Так, какие-то дела. Что за дела? Ок, блин, у вас нет дел, хотя написано один. Какого хрена? Что за фигня? Где я нахожусь вообще? А, я в сделках нахожусь. Вот опять, видите, я не понимаю, где точно я нахожусь. То есть, оказывается, я нахожусь в сделках. Она даже вот скрыта. То есть, надо было как-то вот эту штуку сделать здесь, и как рамку, чтобы я видел, что это я именно в сделках нахожусь. А куда бы я ни переключался, везде одинаковый интерфейс какой-то. Что так, что сяк. Я как бы не понимаю, что это такое. О, прикольно. Да. Ладно, ну и что мне сделать-то? А, Сделка, когда я нахожусь. Где там это письмо-то? Емейл e отсутствует. Вы понимаете, это лид был создан из емейла. E Он пришел, и я ему не могу написать. Скажите, что я создал сделку без контакта, ну да. Ну а почему она должна создаваться без контакта? Ну давайте любой возьмем, допустим, вот. Не знаю, вот лада, допустим, да. А его можно прям сразу сделать лидом. Сделка, контакта компания, пускай будет все вместе. Продолжить. Зачем это надо? Продолжить. Что за бред? Надо, чтобы когда я перевел сделку, блин, вот сюда в обработан, он сразу же перешел бы вот сюда. Хотя, с другой стороны, ну нахрена это нужно? То есть, получается две воронки. Ну да, у меня может быть несколько услуг, допустим. Допустим, стрижка волос и покраска волос. Хотя... Конечно, мне эти услуги не нужны. Лид может быть один. А сделать может быть несколько. Ладно, понятно. Так, здесь я могу написать. Прикольно. Прикольно. Ну, хотя бы это. Ладно. Но в целом интерфейс немножечко топорный. Часы выглядят прикольно. Вот эти задачи на день, они вообще... Как бы не в тему. Вот эта вот огромная кнопка, она просто вот по факту, она просто занимает место. Вот эта хрень тоже занимает место. Она здесь не нужна. Кого мы ищем? Допустим, мы най можем найти, допустим, вот смотрите, ДТП, да? ДТП. Да что такое? О. Умница, умница. Странно, на в лидах и в этом в задачах. Обработка лида, ничего себе. она кажется, и задачу поставила. Так, обработка лида т, т, т, т, т. Поставлена из бизнес-процесса. А, у меня стоит какой-то там уже плагин, который ставит задачи. Хорошо. Вопрос. Мне надо сделать какую-то задачу. Что я вижу? Я вижу. Огромный экран чего-то там. Опять же, все большое. Вот куда все? Что происходит? Какое-то время? У меня создается впечатление, что, имея BITREX 24, люди в компании будут работать не над самой компанией, а просто над тем, чтобы перекидывать лиды и всякие карточки в битриксе то есть они как бы будут сидеть вот так вот только двигать а по факту работы никакой не будет не знаю как то все как то все непонятно о ага. финальный счет Да что такое? Анализ провала, там еще какая-то есть, ага. сделка сделана, и что, и где она, кстати, находится? Где же ее найти-то теперь? Сделки в работе, закрытые, ага, и где мои закрытые сделки? А, вот они, серьезно что ли? Я так понял, это стадия. Они все пройдены. я могу так сделать? О, боже мой. То есть получается, сделка уже не закрыта, что ли? Ее здесь нету. А как мне вернуться в сделки А, вот, блин, нифига себе, как все скрыто. Ну а почему? Почему так все сделано? То есть, вы поняли, я закрыл сделку, все как бы сделано. Нажал случайно кнопку какую-то, и уже тут снова счет на предоплату. Снова сработал робот какой-то там, отправил счет клиенту. Нет, ну это не дело совсем. И почему-то я должен нажимать вот эту кнопку. Ну, как-то, блин. Так, а что такое мои сделки? А, ладно. Закрытые сделки. То есть, сделку успешно она показывает. А, подожди, а брать убрать... Где сделка успешно? Где сделка, которую я закрыл? Вот я ее сейчас закрываю, вот она туда ушла. Закрытые сделки. Пиздец. Вы вообще понимаете логику? То есть в закрытых сделках есть новая подготовка документов, счет на оплату. То есть, ну-ка, счет на оплату. Так, подождите, я не понимаю. Давайте вернемся к сделки, в обычные. Неудобно все, неудобное переключение. Давайте вот, вот этот какой-то Миша. Подготовка документов. Отсюда мы ее кидаем в закрытые сделки. Сейчас давайте я уберу свою рожицу. Ага. Вот так вот. Берем Мишу. Вот сделки в работе. И введем его сделку успешно. Отлично. Все, она пропала. Теперь заходим. Закрытые сделки. Зачем тогда здесь? Вот эти статусы. Кстати, а где этот Миша? Его нету. Он пропал. Ребят, я не знаю, как бы, если у вас серьезная компания, которая ну, работает, делает какие-то продажи, у вас есть офис, там, не знаю, логистика, доставка, там, товары, услуги. И если все это завязать на ну, вот эту вот систему глючную, блин, ну, не знаю, ваша компания, наверное, развалится. Наверняка у вас стоит 1С для учета там бухгалтерии. О, Миша появился. до этого не было. Вот. И может быть бухгалтер-то ваш привык работать в этой системе, но для обычных сотрудников, которые занимаются деятельностью... Блин, ну я не знаю, что сказать. Я бы поискал что-то более отраслевое, что-то попроще. На этом все. Жду ваши комментарии под видео, я на них буду отвечать, задавайте вопросы. Я, конечно, не профессионал, но как мог, рассказал. так